Приветствую, мои любимые! С вами Елена Дегурова и самый точный энерго-вибрационный прогноз на эту неделю для Девы. Еженедельно я даю достаточно краткое описание и небольшие рекомендации, а каждый месяц мы проводим закрытые встречи, где я даю детальный прогноз на месяц для каждого знака зодиака, усиливаю рекомендациями по каждому году рождения, а также даю вибрационные активации и вибрационный фэншуй. Дело в том, что мы все есть вибрации, и все на земле есть вибрация. И когда вы знаете точно, в каком месте, где, во сколько будут усилены вибрации, они буквально будут способствовать тому, чтобы исполнить то или иное ваше желание, и если вы будете находиться именно в этом месте, именно в это время, то вы сможете использовать вибрации Земли для того, чтобы ваше желание исполнилось быстрее и намного легче, потому что вы уже соединяете свое намерение, свои вибрации, вибрации Земли. А Также я поделюсь тем, где какая сторона света, так скажем, опасна, и самое главное, как нейтрализовать. В общем, предыдущая встреча у нас длилась 4 часа без перерыва, и еще плюс активации я дала в письменном виде, потому что мы не успели их разобрать. Так что, поверьте мне, огромное количество рекомендаций. Это не просто прогноз, что вас ждет, а именно рекомендации, как нейтрализовать негативное что-то и как усилить то, чем вы можете воспользоваться для себя во благо. И еще один нюанс для тех, кто участвует в живых встречах. Только для тех, кто будет участвовать в прямом эфире, а количество мест ограничено, мы Делаем такой бонус, вы создаете свое намерение, я его усиливаю энерговибрационными практиками в момент, когда буду делиться с вами прогнозом, и плюс участники прямого эфира, то есть вот мы все это соединяем и усиливаем на исполнение вашего желания, поэтому торопитесь занять для себя место, а забронировать его заранее для того, чтобы участвовать именно в прямом эфире. Да, кстати, если вы не можете участвовать вживую, но вы уже его заняли, то вы получите свой бонус, потому что ну, не у всех а, совпадает время а, суток с нашим а, российским, московским. Поэтому, да, конечно, занимайте места заранее, и первые 50 участников, они будут успешно приняты, в живой эфир. Остальные, к сожалению, получат только в записи. Торопитесь. Вот. Ну а теперь прогноз для Дев. У Дев в первой половине недели будет время творческого подъема. Наиболее любвеобильные представители этого знака будут склонны флиртовать направо и налево. Эх, весна усиливается в вашей крови. Усилится ваша сексуальная потенция, что потребует соответствующей реализации в близких отношениях с, ну, с лицами противоположного пола. Однако вы будете склонны к нетактичному поведению и излишне прямолинейно добиваться своих желаний. Это может стать поводом для некоторых неприятностей. Также проявится излишне критическое отношение к поведению ребенка. А вторая половина недели будет связана с семейными неурядицами, осложнением отношений с родителями и партнером по браку. Нельзя в эти дни проводить знакомства, и если вы хотите познакомить близких со своими возлюбленными, то это не лучшее время, ничего хорошего из этого не получится. Также лучше воздержаться от совместного с партнером выхода в свет на публику, на мероприятия типа свадеб, юбилеев, концертов и так далее. То есть постарайтесь выходные провести просто дома. А если продолжить тему отношений, то на этой неделе я рекомендую влюбленным девам не демонстрировать свои чувства слишком бурно и лишь планировать все важные шаги. Необычные ситуации могут подтолкнуть вас к столь же необычному поведению, особенно 9, 10, 14 и 15 апреля. Вы рискуете вскоре пожалеть об оригинальном жесте, на который вас спровоцировали обстоятельства. Стоит повременить с любовной инициативой, если вы не склонны к эксперименту и устали от приключений. Если вы хотите стабилизировать ваши отношения и предсказуемость, какую-то определенность на любовном фронте проявить, то постарайтесь без активных действий. А что касаемо карьеры и финансов. Девы на этой неделе преуспеют во всех видах деятельности, ориентированных на сферу услуг. Старайтесь быть предусмотрительными, внимательными к пожеланиям клиентов. Подходите к каждой услуге индивидуально. Это позволит вам завоевать популярность и расширить клиентскую базу. Также это удачное время для представителей творческих профессий. Не бойтесь экспериментировать вот в этом – Пробуйте новые подходы. Вместе с тем, это не лучшее время для инвестиций в оптовую торговлю. Ну что, мои родные, вот такой краткий прогноз на эту неделю. И, конечно же, вы всегда можете заказать индивидуальный прогноз. Примеры прогнозов есть по ссылкам под этим видео. И, конечно же, я напоминаю, бронируйте места для встречи, Прогноз на май месяц. Обязательно заранее их бронируйте, потому что только для участников прямого эфира будет создано намерение, будет создана такая встреча, на которой мы будем усиливать вибрационно улучшение, усиление и исполнение вашего намерения. С вами была Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю – обменивайтесь этими видео, делитесь ими активно в соцсетях. Ставьте лайк, это ваша благодарность за то, что мы для вас делаем. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. А я нежно обнимаю в комментариях тех, кто пишет, направляю вам энергию любви. И, конечно же, обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока!